И всем привет, с вами Алекс Луан, и меня только что пытался съесть пончик. Это... О, я подумал. Это Агаре 2. Сегодня мы будем пытаться выйти на первую строчку лидерской стенки. Ну, доски, доску. Да, да. Сейчас напишем. Луан, Алекс, лучший... Да нет, давайте... Номер. Нет, не хочет, да? Тогда будем Алекс номер номер ван. Хэштег, да? Как и магай. Да блин. Нобо. Хэштег. И играть как гость. Алекс номер один. Вот это пончик. Он меня пытался сожрать. а я быстрее его. Ох он. Так сколько он сгонялся он? пытался меня. Съесть, Ивангай. Хм, Ивангай. Но это не ты. Хм, Ивангай. Ладно. Сегодня мы должны попасть на первую точку этой Доски почетный на первую строчку и выиграть всех, а там буду ругом давую. Я тебе не нажму давую. Кто-то выбирается. Они по два, по три часа сидят тут. Сидят, сидят где-то в сторонке хавут хавают эти, хавают. Потом кто-нибудь к ним прибегает, они тоже его хавают, хавают, хавают. Потом чуть-чуть больше становятся. Идут, идут, идут в серединку, там всех хавают, хавают, хавают. И они на первой строчке, и это займёт Алматы Два часа. Сам прикольно тут Чмо! Ну как? Как? Обидно вообще? что у нас? Ниже, ниже. Выше, выше, выше. Ща будем на первой строчке. Через часа два. А вот пончик. Пончик. Да блин, да... Ивангай вырвался. Алекс Намбован будет впереди красного шарика. Рачина, рачина, рачина, рачина, рачина. Подписывайтесь на канал, если вам... И... Дождь. Если вам интересно... А я не думаю. Что кому-то интересно, как я сливаю? Слив, слив, слив, слив, слив и еще раз слив. Первый левел, конечно. Го! Го, я такого же цвет, как ты. Если хотите, пишите в комментариях, но мы будем снимать следующее видео. Блин, я пытался скачать Alan Вейк. Я скачал. Две минуты прошло. И там показывало то, что экран. Не такой экран. Нужен другой экран, короче, чтобы играть в а Потом будет прохождение, я уже прошел, конечно, но я буду проходить с вами, буду снимать. Ай, Мэллиф, игра про землетрясение в Чикаго, когда мужик три дня валялся с работы, при, пришел, валялся три дня под завалами, вышел и начал искать свою семью. дочь. Он нашел там там, ее, там, ее, ну, она от него бежала, потому что не узнала, потому что мужик... Вообще не узнать его Кажется сам за себя там Потому что руки помощи И надежды там уже нет Отошла Фейсбука Е5 Болубей Е5 хочет меня А я его не хочу Можешь, и с Викой снимать вид гэллсе канал скажу вам сразу хочу их хочу их хочу их хочу их а сейчас я так, так таким же остался может дать чуть-чуть меньше первый признак признак того что что Ивангае существует. существует Сливаемся, сливаемся, сливаемся, сливаемся, Сия! Пивец такая, я знаю. Вот! Изи! Просто. Манга. Я клипер. Давай-давай, чувак, Попытайся. Попытайся. Попытайся. Попытайся. Опа, я тут не один. А теперь свариваю. Да? Вот так, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Да нет, Иван one, да? Нет, он больше не он... помню. Да не одинаковый. А он пах, пах. Это что было завал сейчас, да? Ещупсик, кто? О, как скала в Крыму. Выше, выше, выше, выше, выше, выше, ниже, ниже, упал. А, свалился, упал, подскользнулся, упал, дополз. Играть как гость. Алекс Number One. Иди сюда, Пикачу. Пик... Кто? Олег Брейн. Олег, вы видели? Олег. Дейп и о. Это тоже будем на снимать. Я попробую, да, Дэйп О, посмотрим. Вот надо эти всякие няшные нестички не купить. Скины, Xbox, Massbot, Coin. Вот это. А чё так дорого? Скины вообще дорогие. Официальные. Такой няшки. Ветеран. Лизат. Ладно, пошли. И играть как гость. Алекс номер one, Алекс номер one, Алекс номер one, Алекс номер one. Твое днище. Сейчас в жопу залезем. Мимо бу... Да, это все. И теперь мы в Лизерью будем катать, пытаться. Там не получилось вообще рак был. Может, тут получится. Тут у меня более-менее получалось. И также мы... Будем пытаться тут подняться до уровня пингона. Попытаемся. Замочим пару козлов. похаваем немного этих мистяшек. Американский флаг. Американский флаг. Американский Вот этот чувак отзывали. Замол... Увернулся как музык. Подлаги, это еще жестко. Да вам не жесток. Сейчас идем вовнутрь на середину, а на середине у нас много ништяков. Еще даже меня никто захват не хочет, потому что я жалки ненужный да? Жалки не нужный. Это я сейчас покажу кто жалкий. А вот я со своим американским братом. А, -а, -а брат мне приеду, приеду. Ну он предал нас, он предал нас, преда. А вот мы заспав спавнис прям, где куча хавки. Просто я в рубашке родился. И никто не знает об этом. Сейчас мы выберемся очень быстро из говна. Из говна. Из грязи в кня. О, девятое место. Алекс номер один. Алекс номер один. Алекс номер один. Алекс номер один. Алекс номер один, Алекс номер один. Офигеть, разогнался. Нет. Кто на восьмом? Сука, кто меня погнал? Какая? Дурачная тварь. Просто будем хавать, еду сейчас. И хавка, хавка, моя хавка, моя хавка честь. Это моя хавка. Никому не отдам. О, седьмой, лук. О, шесть. Сейчас до первого места, и все и все. И... Это... Кусанок, Рик... толстая, да как так? Ну почему он-то не умер? Почему я умер? У меня капсов Урод. Короче, запомните меня, как человечка червячка в американском флаге под ником алекс намбуван как занявшего какое шестое или какое от 8 до 6 места если вам понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь всем пока